Что, пойдем, поотжимаемся! Всем привет. Меня зовут Александр Прохоров. Я думаю, меня все знаете. Меня давно не было на этом канале, потому что я никому не интересен. И сегодня в рамках рубрики уличная тренировка я покажу прикольную систему отжиманий. Которая, возможно, многим зайдет В сумме в этой системе выходит всего 100 раз от пола Но они не так просты, как кажется В общем, смысл системы очень прост Вы встаете в упор Есть два варианта исполнения этого, этой системы Первый вариант Сколько вы сделали, столько вы и стоите в упоре То есть сделали вы один раз, одну секунду стоите Сделали потом два раза, две секунды 3 раза 3 секунды. И так вплоть до 10 раз и вниз. Это один подход, то есть вся система. Либо есть второй вариант. Вы можете сделать 1 раз 5 секунд в упоре, 2 раза 5 секунд в упоре, 3 раза 5 секунд в упоре. И в том числе, то есть, когда вы будете делать 10 раз, вы будете стоять 5 секунд в упоре. И также вниз.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 Давай. Давай. До конца руки распыляй. Реально? Да. Ну, в общем, вот такая вот была интересная системка. Советую ее всем попробовать. Что самое важное в ней? В самом конце, когда вы делаете последнее повторение, если, например, у вас между повторениями э, упор 5 секунд, то вы делаете в конце как вот именно вот эти вот 5 секунд. То есть вы сделали один и еще простояли 5 секунд. Если же у вас сколько вы сделали, столько и секунд, то получается после единички вы давно еще одну секунду. Это важно. Ну и теперь ты должен сказать, что если вам понравилась эта рубрика, то да, да, пишите в комментариях, мы будем снимать больше интересных видео в формате уличной тренировки, расскажем вам секреты мастеров турников. И короче, я короче. скажу попроще. Ну давай. Делает кач по Вилану. Ага.